хотите пойдем распаковывать э, Казума вармилочку Казума не, в последнее время не совсем часто появляется на стримах поэтому может быть э, немного кто его знает но раньше это прям, прям, прям. легендарная личность наших стримов как-никак вот в последнее время не так часто заходит но у него он как бы у него на себе новосибирское время если уж на то пошло Во. Привет. Вармилка пришла человеку Да вот, вот эта формилка, вот это коврик. С чего начнем с формилки или с коврика? Наверное, с коврика лучше, типа с менее интересного. Вот, понимаешь, человек, который его отправлял, очень нехорошую, типа, он заклеил его полностью скотчем. Именно То есть у коробку вот эту красивую, да, он заклеил ее скотчем. Я бы сказал, что он отвечает банворд. Ну я понимаешь, я тоже хотел сказать, но тоже. Нехороший человек. Да. Я попытался подрать, но вот. Некрасиво. Вот а, стоп, здесь, ты, буква а В, она прозрачная. <связывал> на Алике. А, это и коврик тоже. Да. Причем от того же производителя, от которого ты по ссылке в описании у тебя нашел. Там. <связывал> а, Они, я, да. я ссылку в описании, это, ну, не на того, где я заказывал, оставлял. А, Потому что ну, тот, ладно. который я заказывал, он потом удалился. Я другого в итоге заказывал. Короче, прикольно вот это В, типа, тут оно, пластик стоит прозрачный. Ну, оно, типа, достаем. <связывал> да. Это же не а. знаю какой принт какой. А нет, ты кои заказал, да? Нет, я не кои, типа он такой черный. О. Это тоже кои, но только черный. Это новое, которая... камера. Просто... Да, наверное. Хз. Привет. Черт, мы все жаловались то, что, что у меня. Все жаловались что у меня коврик там потаскал. Это... Не жаловались, просто. Нет, просто там был мем такой, да. то, -то что он да. уже повидал свою жизнь, знаешь, да. с завода приходит, весь такой не Да. Оля какое. Ебать. ебать. Капец, стоп, <смех> да, он 900 большой. на 400, Да. Ну поверни его в, это, в камеру, потому что. Да, Лицевой стеной. Алинкалин, а где? А при чем тут Линкольн? Ля какой. Злота, да. Правда, от него какой-то запах есть такой небольшой, ну. Ну, ну, это плюс минус от всех ковриков, но да. я, я помню, когда только начинал видосы снимать на YouTube, я заказывал какой-то коврик с какая-то, там, короче. Да, короче, типа от Формилки. <laughs> да. Ура, оригинал. А сколько он стоил? Вообще, кстати, на удивление всего 1900. Я типа спросил у производителя, он говорит, ну вроде оригинал. Так. Ну ладно. Вроде. И, да. И я просто спросил, типа, ну Формилка должна быть оригинальная, стоила ну, дороже, чем у тебя. Сколько? 17. Это, короче, пацаны, ну, смерть до да, националерцу пришла. Это, короче, какого-то хера донат Собакина, который был в начале стрима, сейчас решил воспроизвестись еще раз сам, просто. По приколу, это, это не донат. Это вот прошел час, и почему-то он решил просто заново поиграть. Причем скример, блядь, 666. Почему бы и нет, собственно говоря. Типичный Донейшн Аллерс. Да. кстати, свой ковер отсюда убрал. Сейчас сюда вот вармил каляр. А что ты его сразу да. это не поставишь? Ни на ковре не начнешь распаковывать? А, ну давайте, потому что тут как бы немножко неудобно. Да, мы Давай. не торопимся. Донейшн Аллерс пришел Камеру, камеру, камеру, камеру. <laughs> Расплей в камеру, да? Ох, ля, ля как. Да, да, да, да. Ну, кстати, он довольно качественно сделан, типа, прошит, это все и, довольно и неплохо. И да, Казума правда. такой, а нахуя я покупал коврик Вармилы, если скоро Фиспект выпускает ковры? Да, да, да, вот у, у меня такие же были. <связь> <связь> ну, будет да. на замену. Вот когда Вармиловский зашмачится так же от работы, <связь> Нет, замену. он не Шмачится, я просто сверху буду класть старый, ему хана просто уже полный, Не, ну я понимаешь, вы... я его из баллона покрасил. Я... я тут ковер, я из баллона красил. Пока один заморался и стирается, и сушится, вот, другим можно пользоваться. Мне да. в принципе, я, цел... же я... За. я когда вот пользовался ковриками, типа пока один сушится, тебе же нужно чем-то еще пользоваться. Да. Второй ковер. Ну что, такой, Ты опять в халатике сидишь? Да, я в халатике, мне нравятся халатики. Особенно вечером это удобно. Кайф, если хочешь, купи, попробуй, реально кайфу Да у меня был халат, когда я с мамой жил Хайпов Только на стриме, а вот... я, я уже привык в одежде Я вообще, типа, когда не на стриме Я, как бы, ну, вон для трусах сижу Нахуй халаты нужны Понимаю Я, сначала думал Типа то, что принт, как бы, говно заказал но вот в реально он, реально красивый он прям реально красивый У тебя еще сейчас вместе с... Не, это Кои Или это черные? Нет, Варнила Кои, а я... Я коверни и кое заказывал. А, коверни и кое. А я про вармилку саму. А ты про клавиатуру. Я клавиатуру. Кстати, ты покажи там в кадре. У тебя же на, на фоне стоит коробочка. Такая же. А, секунду, секунду. Да. О, сейчас, сейчас, сейчас. Отдай на наушник. О. О, пацаны, такая же коробка. Да. Что-то уже достал? Ну я просто достал там из коробки из Гатон. Там еще да. какие-то конвертики, кстати, будут. а да, ну, вот да. эти кикапы они не внутри лежали, что ли? Нет, они рядышком лежали. А -а -а -а. Я, короче, подожди, я когда приезжали на эту Давай. хату, я думал: блять, а куда их ложить? То есть, в коробку клавиатуру запихал, все провода запихал, а вот место под кикап, а куда? Да, типа, ну, в картонную коробку, ты что? А ты себе э -э провод еще отдельный не заказывал, не будешь заказывать? Нет, еще пока не, не заказывал, я не знаю, типа. Потому да, что да. смотри, на продавца, у которого я заказывал, типа, там было написано то, что это варнило Bluetooth. И я такой, типа, какого хрена? И если она реально будет Bluetooth, тогда зачем мне заказывать, типа, провод? Ну, я посмотрю сейчас. Ну, собственно, вот стоп, подожди, клавиатура. Подожди. Секунду, а. что то не то? Или я то подпутал? Нет, там реально было написано, типа, Bluetooth а, 4.0. Так, чё, какого можно хера? Можно зайти на стрим посмотреть? Видишь, типа... вот отдел. У меня отдельно есть отделение. Ща. Ща, подожди, зайду. Смотрю. У меня другая коробка. У меня, оди... ну, вот такая штука. Прикольно. А у тебя другая? <с Adapt> ну, пофиг, какая разница. Ну, Чё-то как-то у, у, у тебя еще у тебя, в принципе что то не то, слушай, что то не то. Да, сейчас, подожди, сейчас проверим. Потом, если чё, понимаешь, оригинал с паленкой сравнивать, рефаунд делать. Да, кстати, как ты учил. Старый добрый, ну вот, короче, клавиатура, прозрачная, все такое. Такое у меня тоже есть. Я, правда, не понимаю, нахрен, эта штука нужна, ну А этот, ну, во-первых, при транспортировке не стукается. А, Во вот, кстати, а у тебя сверху может быть, типа, у меня нет, все разместили сверху? Или... у меня, меня сбоку эта штука. Вот а тут есть Bluetooth адаптер А, ну это просто получается другая клава. Это просто да. другая версия, видим. Ну, ты И провод есть. взял все. кое, но беспроводную, да. да, вот красненький, красивый. Да, ну вот ну все, красота. Ну, типа... Не, все, все нормально, просто у тебя другая клава, да. но логично другая коробка все новая. Ну, да. не но ну, у меня красивее выглядит да. вот именно с этой штукой типа сбоку не сверху а сбоку а все просто да она... сверху вот как указаны а сбоку не разницы -то никакой абсолютно нету просто мне больше нравится вот сбоку но у него абсолютно другая клава получается ну и все и кульми тот на тяжело коробка может не арикс да вряд ли может быть, просто, ну, скорее всего, другая клавиатура, поэтому, да. Я тебе говорю, типа, может быть, другое видео. Ёб твою мать, ёб твою мать. Кайфово. А ты на Silent Red заказывал? Да, это Silent Red, понимаешь? Они ультра-тихые. Вот это, вот это, вот это, вот это вот. Оно на блюшках. А это на Silent Red? Да, это тихая красотка. Это тихая, да. Для ценителей тишины еще видишь, сзади такая вся позолотистая золотистая, красивая. Вряд ли кто-то поймет эстетику, вот этих кейкапов, от этих кикапов, от от дизайна. Она красивая, она просто красивая. Бля, еще с ковром она охуенно сочетается. Угу. Стоп, Даня, у тебя с циферками? С цифербаном? Или у тебя такая же? ты нампад? Да. Мне без нампада даже. Да? Да. Ой, версия. Она Всех. мне показалась какой-то маленькой. Указом и маленькая. Не показывай, она какая-то маленькая. просто коврик как будто огромный. Увеличивает просто... Да, у меня а коврик и... реально огромный. Ладно. Я На полстала и где покупаю Я да, сейчас и пошел и... на эту клаву. Пишет Владос. Да. двадцать два. Это я сейчас пойду. <с> <с> Хорош. Да. Ну, чувак, в принципе, да. доволен пока что, она по первым впечатлениям? Да, она охуенная. Нет такого, бля, что типа, бля, куда я отдал 17к? Нет, такого нет. Вообще нет, ну все у тебя даже нет, стап нет. лучше, чем у меня, потому что у меня коврики говна и жопы, а у тебя сразу да. все по канону, а не делает мышки. Случайно фармила. Я не я искал. Кстати, потому что вот у этого говна типа хайпер иксовского да я и ненавижу ее, просто у нее сломалось колесико. А мне типа для работы в 3D-модельных программах. Типа, оно надо для того, чтобы перемещать модельки это типа блин. Вот так И вот. И все. Ну, все. Поздравляем Казуму. Всем часикам Спасибо. с приобретением Давай. лучшей эстетической клавиатуры, которую Физпек так нахваливал. По имхо, конечно же, но вот видите, кому-то моя клавиатура тоже зашла. Она, да. Она ну, так вот. Я, понимаешь, я год ее хотел. Ну, примерно как у тебя увидел. Ну да. Пока. Спасибо за контент. Нарезчикам привет. Точнее, пока. Нарезчикам привет. Нарезчикам пока. Вот так вот. Вот я, Ангудин. Вот. вот так вот он. Поздравляем, поздравляем.